Что же делать в том случае, когда родители продолжают опекать, и что делать детям? Детям, конечно, в первую очередь надо отдаляться географически, физически, то есть. За редчайшим исключением рядом с родителями подростки, юноши, девушки вырастают в гармоничных личностей, если они идут дальше. А чаще все-таки возникают на этой почве огромные проблемы. И развитие личности тормозится. Поэтому первое, это обязательно делиться, Второе, обязательно, обязательно, уважительно относиться к ним, с любовью относиться. Независимо от их поведения, независимо от того, что они там за вами едут в другой город, стучат двери двери и прочее. Постоянные смс там и прочие звонки. Несмотря на их поведение, на их стремление вас как-то прибрать к рукам, все-таки относитесь к ним уважительно и с любовью. Они вас родили. Одно это прощает все. Вот э, осознайте это. Они родили вас, они создали для вас начальные условия жизни. Все остальное это ваша жизнь. Так вот за это зарождение и за начальные условия жизни нужно быть благодарны всю жизнь и прощать все, что от них исходит. Но по возможности это избегать и как можно как можно тщательнее такое вот влияние родителей. Так что вот эти два условия обязательно нужно выполнить: отделиться и уважать и любить.